Так, так, так, всем привет, с вами Макс Лиск, новое мнением у зубом. Какая версия? И нужно сейчас посмотреть. Так, я только что его обновил, как вы видите. Последнее обновление 4 сентября, что ли? Последнее обновление 4 сентября, 2.5, все. Она уже в игре, 2.5.0. Подписка мой канал лайк. И у вас попадает новый персонаж, ну, к примеру, со скином. Я же хочу сейчас скиночек. Есть один шанс его, чтоб он выпал у вас. но ну, еще, конечно, пару шансов. Так нам предлагают, конечно, перезайти. Но сначала хайна накопится. Ты на 3 часа. Ну-ка, ну-ка откроем. Да, перед началом ролика подпишись на канал, поставь лайк. Если суток, то, что у меня, принять руки, смотри, бам, мод выпадает. Если этого не хочешь, что он выпадает. пландочка. Как там? Оливы за да? я понимаю. Так, так, собираем события. И бабам Разблокированный перс. Мило. Скин сонны мило. И еще скин сонны мило. Мило. Майло, может быть. То есть я ошибку пред... предпустил. В смысле? А ну-ка, как вот правильно, Майло или Мило? Что-то со мной не так. Напиши в комментариях, ты тоже ошибаюсь может что это майло оказывается там мыло. не знаю сейчас думать не узнаем так реально что ли мыло так это, это пранк я такой ежедневный 5000 монет значит это легендарная кость я должен не пой пойти в игру и с вами затестировать также и сообщением посмотрим о бронзовый сучок подписка лайк падает баг нет так нет ну тогда у нас на обновление. Давай посмотрим так загрузка жаль, там будет такая заставочка новая версия игры вчера блин, а я только что узнал ну ладно так загрузка дороговатенько покажите мне что он такое интересно но версии игры Текст очень хороший, приведу дам, сойдет и дам. Так, так, так, прям все про него. Измени характеристики, несколько персонажей и предметов. окей зайдем, сейчас узнаем настоящее имя Пламинго. Так, так, так. Ну блин, ну реально лакучий игра. Вообще, вот Edge Waves, да. Но не так уж и Там тоже есть Что-то с компьютером не так так пишется ранний доступ угу, показатели мылою зовут разведчик но разведчик что он умеет? постоянно по воде аки суху. Ходить может Вау. может быть его встретим еще активно чрезвычайная растяжка урон 1350 0 1200 50 дальность. Блин, а что лучше? Ну, ну ладно, тест. Так, значит, давай мулим. Сейчас посмотрим, как все будут происходить. Еще кубики, смотрите. О, кубики! Откуда кубики? Вау! Так, я встречу его ниже нет? Так, так, у нас есть копьем. Чтоб кому-то там Типа того на кого-то. Так, давай к бомбочке, бомбочки бы тут реально опасно, опасно. Где же у нас тут фламинго? Кто купил вообще реально, реальный, реальный ранний доступ, реально ранний доступ. Кто его купил? Она ну, рассказывайте. Хочу его Я думаю, все два пойдут за ним. Так, но ну, это что-то явно не так. Ага, мимо. Так, ты тут, фламинго, ты где? В общем, фламинго на воде, как я знаю, да? на картиночку он нарисованный. Сейчас я найду. Сейчас я покажу вам, что да, реально можно найти или хоть А может быть добавить жабу какую-то. Просто вот вижу. Да, типа -то болото. Ихай добавить жабу, будет прикольно. Так, где пламингом? Ну или хоть жабу давайте добавьте. Как вам такое обновление? Если нравится такой такой формат, новое обновление. Новый персонаж, если хотите, чтобы игра под добавила, то лайк. Думаю, что зуба заметит. да Куда бомбочку? Куда бомбочку? Хурясь тебе, бувах, Как так мимо? Давай сюда вот. Постит большое. Вот жаба была прикольно. Раз, два. А, как моли, кстати. Раз, два. Да, что-то как-то рядышком как-то. Может быть раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ух ты, это будто кстати жестко. Шесть прыжков. От моли, раз, два. Так себе. Давайте еще раз покажу. Значит, смотрите, это на начало. Давайте покажу это тест. Тест игры. Раз, два. Да? А жабы сколько сможет? Давайте покажу. Ну, к примеру, нужно кучу ульты запускать. Раз, два. Это мало. Для жаб. Раз, два. Можно 4 конечно, но это слабо, потому что моль может догнать вас. Раз, два. Ну, примерно сойдет. Но еще будет лучше, если и так еще. Это будет чегодка. Просто... Просто вот так сделал его просто невозможно догнать, ну вы знаете, что не бесконечно, ему там время дается длиннее, чем у этого так сказать скажем как тебя зовут, Моли. Моли просто быстро дается, а у немножко помедленнее ну и расстояние уже будет просто нереально крутое, если он нравится такая идея, то лайкую, вообще будет четко. Откуда у меня столько идей, да? Слон, этот Жабка, а то не знаю, может крокодила добавили? Блин, уже добавили дельфина. Та, блин, тихо-тихо. У меня же 9 уровень. Отстаньте, я 9, вот вы ты восьмой, ты седьмой. Вы и так младше меня. Отстаньте. Отстаньте, вы и так младше. Да, нет, не, не сможете профессионал. Говорят, у кого выше. А, у меня кость есть. У кого выше уровень, тем самым не сильнее. А где сюда? Хитро сделанную. Да. Ну хоть у меня хоть хочет убить. Так, давай нам личилку об она не ожидал! А, а он жесткий. Тихо, тихо, тихо, тихо, беги. Тут еще акула. Сейчас вот акула на меня нападает. А, блин. Хп, хп, хп. А, иди отсюда. Бабах ему. Давай, вали его. Бам. Что происходит? Да, на, на, на на его. Тихо, тихо, спокойно, А, не бивай меня. Хоба на ему. Так, вот что тут делаете? Может, мне косточку дадут? Где? Жди, кушай, что происходит? Бабах ему, а, на ему, на, она давай, давай, ну а ему, давай, бабах, взрывай все, давай убивай его. Куда он меня? Давай на него. Э, так нечестно, вот блин, какие трэдианы. Вообще как-то так, вот есть где-то копный лайкос. Так, Черепашка выиграла. Не понял. Можете потом пересмотреть, что то, что не понимаю. Они же младше меня. Как они могут играть меня? Вот не понимаю. Смысл качать силы теперь? не крутые были штуки. Можно моли всегда убивать шели там? И Никс тоже возможно. Ну окей. Капец. Как так? Ну что, моли вообще бессмысленный персонаж? Ну, топ-3 занято очень хорошо. он жаму, если буду было классно. Ну, в общем, как вам нравится такой расклад? Давайте я вам покажу. Бл ⁇ сколько персонажа Терро, Крокодил, Дона, Краб, Эрл и Фламинго мыло Мила, ну ладно, да. Ну, вроде бы тоже новый, Тайц тоже новый. Так, капец, сколько персонажей новых? Ну, ну, не знаю. Тут сколько их по счету, кстати? Вроде бы то можно посчитать по-быстрому. Если залезть в рейтинге, да? Интересно в рейтинге. Я всегда сюда падать, еще по рейтингам, как понимаю. Так, гимназ персонажа. Как мы знаем, брал старости 32. Там уже новый, наверное. 33 персонаж. Так что зуба у тебя поменьше как-то персонажи Вот, тоже новые рисунки, друзья. Кто не знал, встретить заяц. Краб Эрл и Фламингу. У меня такого нету. Ну, вот он сделано привыжке, если постараюсь. Всем удачи. Всем пока. Было прикольно собрать награды. А ну-ка покажи. Ох, ох, ох, давай. Так, давай, давай. Слева от вас, справа от вас, слева внизу, справа внизу. Есть такие подсказочки. нажимаете смотрите данные ролики. Также есть прикольная игра, Это не моя игра. Но прикольно. Вакван, фанат. Фанхат. Очень прикольно подписаться. Ну, а как выйти тогда? Новые-новые интерфейсы. Ну, в общем там в описании есть куча классных плавистов. Советую их посмотреть. А с вами был Макс Риск. Всем удачи. Так некрасиво. Вот так вот давайте будем, будем. Всем пока.